Приветствую вас, друзья, на канале Индекс.Рейт. Анализ рынка на сегодня, 4 августа 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно разберем главную криптовалюту, а также посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментарием и обязательно подписаться на Телеграм-канал Телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Здесь, на главной страничке YouTube-канала, а также в описании к этому видео, есть ссылочки на наши ресурсы ВКонтакте и Твиттер, а также рекомендую подписаться подписаться на нашу страничку на TradingView. Здесь выходят обзоры по отдельным альткоинам и также по главной криптовалюте в видеоформате. А также рекомендую перейти и ознакомиться с обучающим материалом на нашей страничке indexray.online. Здесь сейчас действует скидка 50% и торговый бонус 400 долларов. Ну а мы с вами давайте начнем. Индекс страха и жадности нам показывает отметку 30. Мы по-прежнему находимся в зоне страха. Тепловая карта криптовалют показывает красную динамику. Есть некоторая разнонаправленность по отдельным альтам. Индикаторы по главной криптовалюте ушли в нейтральную зону из зоны покупок. Давайте также посмотрим, что у нас было с ликвидациями за последние сутки. За последний день ликвидировано 45 300 трейдеров на общую сумму 115,5 миллионов долларов США. Соотношение коротких и длинных позиций. За последние 24 часа у нас с незначительно у нас доминируют шортовые позиции 51,17%. Корреляция с основными фондовыми рынками продолжается. Обратите внимание, вчера индексы американских секторов показывали более уверенный рост. Практически приблизились к 200-дневной экспоненциальной средней скользящей красный мувинг на графике. И здесь же глобальная фиба. Все это на отметке 4190-4180 пунктов. Основной причиной этому стало публикация PMI в непроизводственной сфере, то есть некоторые показатели были лучшие ожиданий. Если мы говорим о том, что происходит сегодня, то мы как видим, есть отскок и понижающаяся динамика, это связано с тем, что рынок ожидает данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также по уровню безработицы за июль. Публикации будут завтра в пятницу, рынок отыгрывает эти ожидания. Давайте посмотрим на индекс доллара, для тех, кто не знает и впервые на канале или вообще еще только-только делать свои первые шаги в трейдинге, вы должны знать, что индекс доллара напрямую обратно коррелирует с биткоином. Когда индекс доллара растет, биткоин падает. Или наоборот. Происходят, конечно, моменты раскорреляции, но в большей степени обратная корреляция присутствует. Обратите внимание, мы завершили нисходящую динамику. Оттолкнулись от 50-й экспоненциальной средней скользящей на дневном таймфрейме Индикатор секвентал по инерции продолжил движение, и мы сейчас рисуем свечу неопределенности. Если посмотреть на индикатор сайфер, то мы видим, что у нас есть волна моментума внизу, и загиб гребня волны и отрисовка зеленой точки говорит нам о том, что мы, скорее всего, будем пытаться тянуться вверх. Однако у нас в перегретости находится стахастический RSI. Он отрисовывает нам красную динамику. Это означает, что толчок может быть не совсем сильным. И при этом также стоит обратить внимание, что по индикатору Cypher зеленая волна денежного потока намекает на уход в красную зону. А это означает, что мы можем уйти в более глубокую просадку после коррекционного отскока. Если же это произойдет, у нас будет хороший рост локальный по биткоину. Однако сейчас нам необходимо, чтобы эта волна завершила свое формирование и ушла в верхнюю границу. Также хотел обратить внимание, что у нас сейчас по индексу альтсезона. Индикатор нам показывает отметку 43 и давайте сразу в графику и посмотрим, что у нас с доминацией. Доминация немножко снизилась, однако обратите внимание на дневной таймфрейм на график индикатора Cypher A. Он отрисован манипуляции. Желтые кресты на графике индикатора Cypher-A означают, что сейчас активы манипулируют. Но поскольку это не актив, а индекс, по сути, индикатор в любом случае отрабатывает математическую заложенную формулу. И при появлении четвертого или пятого креста происходит отскок. Сейчас у нас активный красный денежный поток, однако RSI находится в глобальной перепроданности и отрисовывает зеленую волну. А это означает, что у нас, скорее всего, будет хороший отскок. Нам нужно завершить формирование красной волны, а также волны моментума, для того, чтобы попытаться снова преодолеть отметку 4288 локального фиба. Ну и давайте графику биткоина, посмотрим, что у нас произошло со вчерашнего дня. Но по-прежнему двигаемся в канале. Я не меняю свое видение о том, что после отскока мы, скорее всего, направимся повторно тестить зону 25, потому что, обратите внимание, в этом восходящем канале у нас четкие повышающиеся минимумы и также повышающиеся максимумы по сути у нас было движение классического price action и при этом мы повышаем как я уже сказал как лаи так и хаи если сейчас актив не уйдет на понижение лая оттолкнется где-то отсюда то вероятность ухода выше у нас сохраняется при этом пока мы не закончим формирование волны моментума этого ожидать не стоит в лучшем случае для этого потребуется какое-то время, поскольку речь идет о дневном таймфрейме. Давайте посмотрим на младшие часы, что нам рисует шестичасовик. Сейчас 6-часовой таймфрейм нам показывает нисходящую динамику. Мы видим, что и индикатор секвентал рисует вторую красную свечу. Также у нас и и полноценный вниз. Есть некая неопределенность, поскольку если посмотреть более внимательно на свечах хайконеши, мы видим сзади фитили, а это означает, что у нас есть неполноценные давление со стороны медведей, то есть есть сопротивление со стороны быков. Сейчас мы удерживаемся на поддержке 50 экспоненциальной средней скользящей оранжевый мувинг, это отметка 22,900. Если мы ее проваливаем, то нижняя граница это канал индикатора market cipher. И отметка 22 765. Далее поддержкой выступает сотая экспоненциальная средняя скользящая на отметке 22 ,500 с небольшим. Если проваливаем эти отметки, то вероятность ухода пунктирной трендовой паутины на 21 ,500 сохраняется. Но пока такой тенденции я не вижу. Волна среднезвешенная объемом на 6 часах у нас внизу и, по сути, как я уже сказал, дневной таймфрейм нам намекает на выход в зеленую зону по красному манифлоу, а также перепроданности находится стохастической RSI он подсвечивает нам зеленую волну поэтому после того как завершится формирование локальной динамики если не будет крайнего негатива но обязательно стоит учитывать что у нас завтра пятница и на выходных динамика обычно достаточно слабая с точки зрения волатильности и каких-то глобальных движений не стоит ожидать и после формирования волны моментума внизу завершение динамики по индикатору хайконэши и если мы удерживаем сетку и мои рибон индикатора сайферой то мы оттолкнемся вверх давайте посмотрим другие наборы индикаторов сразу же на дневном таймфрейме. Обратите внимание, индикатор Reversal нам отрисовывает, помимо всего прочего, две трендовые. Если вы посмотрите внимательно на график, мы видим верхнюю границу красную и нижнюю зеленую. Причем верхняя граница трендовой находится на 23 23,896, нижняя граница находится где-то примерно на 20 тысячах. Что, собственно говоря, сочетается и с различными фундаментальными показателями, поскольку уровень 20 является глобальным уровнем интереса покупателей. И мы сейчас двигаемся именно в этой динамике. Индикатор нам подрисовывал покупку, но сейчас индикатор находится в стагнации, и мы ожидаем каких-то объективных движений, поскольку, как я я уже сказал в большей степени сейчас есть неопределенность при нисходящей динамике то есть нисходящая локальная динамика продолжается но неопределенность присутствует поскольку когда волна моментума давится сверху вниз но при этом стохастический rsi наоборот толкает цену снизу вверх возникает подобная неопределенность давайте посмотрим еще на набор индикаторов обратите внимание индикатор ai signal нам сейчас показывает что в рамках канала находясь в зеленой зоне облаков откуда обычно происходит отскок но при этом находясь также в канале мы видим зеленую полосу, белую и красную. В этом канале мы находимся у верхней границы красной полосы. И сетка индикатора, также сетка экспоненциальных средних скользящих, сейчас выступает нам сопротивлением. Поэтому коррекционное снижение, вероятнее всего, потребуется. Также BoomPro показывает нам Short. Мы попытались прорваться через сетку и e may Поддержкой выступают глобальные объемы 20 тысяч. Их очень хорошо видно. И сопротивлением выступают объемы уже 30. 000. Но закрепление за сеткой и e may нам обязательно понадобится. Поэтому если мы закрепимся выше сетки здесь, попытка ухода к 25-26, может быть даже выше в зону 30, это может быть 27-28, у нас вероятнее всего состоится. Когда сетка и EMA Ribbon уходит в горизонтальное положение, шанс цены пробить эту сетку достаточно серьезно возрастает. Дальше все будет, конечно, зависеть от рынка, от давления, в том числе и со стороны фондового рынка и фундаментала фондового рынка. И также от геополитики, но в целом Попытаться прорваться выше мы вполне себе, вероятно, можем. Вот такой небольшой краткий обзор. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, поддержите канал. Подписывайтесь на телеграм-чат и телеграм-канал. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.